Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EOF, ДЭФИ и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как GOMO токен. Итак, в прошлой части мы ознакомились и что это за компания, чем она занимается и сегодня продолжим разговаривать об этом. Итак, данная компания дает токены Гома не только 3% от каждой сделки, покупка или продажи обратно своему сообществу военных держателей, но и отдает 1% от каждой сделки, покупки или продажи на благотворительность. Сообщество держателей решит, какая благотворительность их получит. Как только предварительная продажа данной компании и дистрибьюция будет закончена, они начнут свою компанию «Gave and Stake где каждый сможет поставить токены ГОМа, чтобы заработать и токены ТОР-2. А процент от нашего дохода также пойдет на отдельную благотворительность. На сайте опубликована дорожная карта, где более подробно показаны все дальнейшие развития, планы, когда что будет выпускаться, до, вплоть до августа месяца. Как мы видим, на июнь месяц 2021 года запланирована щедрость, Воздушный десант аэродроп, также развитие социальных сетей, привлечение благотворительных организаций, партнеров, стикеры, связь с влиятельными лицами и публичная предпродажа. А уже на июле планируется листинг PullCoin, листинг Блокфолио, листинг на PancakeSwap, на CoinGake и публичная предпродажа. Экономика данного проекта состоит из одного квадратиллиона токенов ГОМО. 50% из этого выделено на начальные расходы за топливо, газ, транзакции комиссии. 3% перераспределяются между держателями каждой сделки. 3% зажигают при каждой сделке. 1% выделено на ЛП при каждой сделки И 1% выделено на благотворительность. На сайте опубликованы полезные ссылки, по которым мы можем перейти, ознакомиться